Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Мы продолжаем Эдна и Харви. Новые глаза для Харви. Кто такой Харви, мы еще не узнали? Ну, вот Эдна, вот она он сама: у нас Лили, главная героиня, за которую мы играем. Тут пяльцы какие-то, еще что-то происходит. Так. И вообще, еще не совсем понятно, что тут. Что тут вообще? Ой, Шай, а, Сакуэ, типа они японские, что ли какие-то девочки, я не понимаю. Ну-ка, Шай. Себуя <сесс> сила, Себуя <сесс> сила. Вулкан Пананоке. Яркая радуга ми Саки Шинк, Шинк. Себуя, заколка. Так, Себуя. Так, это вот уже Подруга, ты вообще не в курсе трендов. Посмотри, как ты одеваешься. Ты не знал, что сибуи и только сибуи сейчас море Где твой блеск? Где твои японские аксессуары? Мироши, блеск! Мироши, блеск! Шинг! Шинг! Чё? Шинг? О, нет. Тебе это не дано, Лили. Чё за заколка? О, oh, ты чё, пялишься you you. Говоришь, что пялишься на мою прическу? Только не говори, что тебе пригнулась моя подлинная заколка, марашу какая-то там. Don't ты можешь поверить, Шинг? Не don't верю. Воины света видят силу любви. Кем она себя взомнила? Заклятым врагом? Секунду. Секундочку. Так, на чем мы там остановились? Я уже сказала, ты не получишь, не получишь oh, мою заколку. Только настоящий воин света достоин ее. Силы света! Призовите духов Луны! И пока ты не поможешь нам сражаться с темными силами крутой, крутой воензированной акции, даже не проси о помощи. О! Какой военизированный какой-то! Мероши блеск! Мероши блеск! какие-то. Чё-то я вообще какие-то странненькие. Ладно. А куда мы тут можем пойти? А! нужно завершить надо. Тут в холл. И все. Подожди. В спальню лилии как раз-таки это вот где вот наша Эдна прячется. А это доктор, да, получается? Господи, у меня просто вот, я не знаю, маска какого-то... Пс психопат-убийцы. Ага. Uh -huh. А Геррет был уже там. Лили, Лили, Лили видел, какая скользкий тип исчез в часовне. За ним. Воздушный шарик? Это было hopeless. безнадежно. Шарик это был в досягаемости. Да, <рек> а, это шарик Эдны. Канделябр. Канделябр висел в недосягаемости, на цели, которая крепилась к верхушке башни Дети всегда хотели покачаться it, на канделябре, но не могли этого сделать ну, конечно, это маленькие, маленькие дети, имеют это все весь да, смотрите, в коридор школы, а, это к спальням. это откуда мы только что вышли В коридор школы, это школьные хулиганы а... Что ты вздыхаешь по ним? То есть она не разговаривать не хочет, не смотреть на них. Хорошо, давайте в коридор школы пройдем. Петарды, кстати. Петарды. Как они оказались наверху? Смотрите, эти каргули. Что это с ними такое? Они будто чем-то, накачались им очень хорошо и весело там сидеться наверху, смотрится вниз такие. А это типа соскальзывает вниз. Или, или что? Да, она типа соскальзывает вниз, вот уже ногой внизу, а это такая, типа сидит, наблюдает за ним и охуевает. Просто. Так, школьные часы. До школьных часов было не дотянуться. А надо? Гаргуля. Похоже, Гаргуля переживала св за своего спутника, но и она и пальцем не пошвылила, чтобы не дать ему упасть. Типично. Гаргуля давно уже была неустойчива. Лишь тонкая веревка не давала ей упасть. Почему она до сих пор не сдавалась? А, вот веревка торчит реально. Веревка торчит и держит эту горгулью. Охренеть. Служебное помещение, ну-ка. Да ты чё? Стрелки школьных часов были похожи на ирисы. И узор, образованный цветочными стрелками, напоминал лезвие мечей э, в фэн фэнтезийном романе. Ими очень хотел кого-нибудь пронзить. Ничего себе. Так, ну это мы читали уже. То, что она переживала. Охренеть. Мы с горгули вылезли. А тут что в, в кладовую? Что у нас в кладовой? Ну тут, я, я понимаю, это уже большая локация. Это уже не обучение. Это уже прям игра пошла. Банка с морской свинкой? Что, блядь? Кто-то запер морскую свинку в банке. Животное слово было не против. Оно даже не пыталось выбраться. Блядь, он жив! Оно живое! Твою мать! Я не поняла. Господи, что ты такое? Он повесил Старичок, причем написано. Он себя там подветил, ему нормально. А мы можем взять эту несчастную морскую свинку? Господи, несчастное создание. Блять, а он жив, реально. О, а все-таки это не скелет из all, класса биологии, это просто старичок из класса истории. Замечательно. Um. Uh. Oh, оно живое. О, oh, посетитель, real... какое редкое. Редкое, редкое животное, ясно. Но я, Но не я говорю the не про ремейк. Я имел в виду оригинал и побольше кетчупа, пожалуйста. Что-то ему хорошо, мне кажется. А, старичок. Uh, uh, как грубо с моей стороны. Я забыл сказать тебе, сказать тебе, как все было раньше, когда строились пирамиды. Я был главным хлестателем на северной стороне. Да, да, своей жизни я объединил... «Объединил тебя», — сказал я. «Тогда я служил выпивателем ковров у трех разных далай а -ха -ха. Для одного из них я даже был ассистентом перерождения в родильном отделении, Господи!» «Но все было совсем иначе в тот год, когда я был дизайнером интерьера для древних майя. Установить мистическую головоломку тут, спрятать пару артефактов в Альковы там...» «Чего? Мне кажется, там что-то не дописано». О да, я строил тайные склепы, когда ты еще была в независимой рок-группе перезагрузки Инквизиции, но она распалась, к сожалению. И тить у тебя каша в голове. Время было неподходящее для такой музыки, к тому же наш барабанщик подхватил чуму. Я стал старым. Таким старым, что горжусь, горжусь только на то, чтобы быть экспонатом в Кла... Кла... Кажется, его заело. История. <сос> а? Я вернусь к этому через минуту. Сначала я хотел сказать тебе, что для рассказывания истории требуется умение. Поэтому я какое-то время работал экспонатом для класса истории в монастырской школе. Это здесь. Я просто должен был рассказывать истории раз в неделю. Например, как я раньше выкапывал склепы с темплиерами под школьной часовней. Ничего себе. Или как я работал световиком для высадки на луну. Ну ты вообще на всем руки мастер. Все? Пожалуй, хватит. А пустое место на полке. На полке было три пустых подставки. Это могло что-то значить. А могло и ничего. Ну-ка, подожди, а мы можем туда банку с этим? No for... Лилия оставит сейчас свои вещи себе, пока никто не запретил ей этого. Пусть даже у нее не, хват... не хватит места в карманах. Хорошо, я поняла. Это мы тогда оставим. А это что? Там бурндучок, что ли, какой-то? В этом сам комар. Ты же старик. Несчастный старик. Тут больше ни с чем нельзя взаимодействовать. Вообще. О, сундук. Скаут. Еще один сундук с сокровищами. Сегодня был самый счастливый день в жизни Лилии. Сразу после дня, когда ей нужно было есть ревень, потому что у нее что... Сломался зуб. Не трогай ничего. Это мое снаряжение скаута. Только сертифицированные скауты могут его трогать. Я отрубился. «Не? Что это? Это напоминает мне о... о... Нет, Nothing не могу вспомнить. Это ни о чем мне не напоминает. Ладно, пошли. Я поняла, с ним бесполезно, пока он там просит... Мушкет. Лили попросила мушкет на прошлое Рождество, вместо этого она получила мускусную крысу, которая доедала ее имбирное печенье. Мурю взять? Эй, hey, hey, не трогай ничего. Хорошо. Я, может, и стар, но я могу. Я знаю историю, от которых у тебя в ушах зазвенит. Некоторые из них о моем снаряжении скаута. Но только сертифицированные скауты могут его so трогать. Так что убери свои руки. Руки. And... То есть нам нужно стать скаутом. Окей. Okay. Причем не просто скаутом, а сертифицированным скаутом. Ну ладно. А, в класс тут у нее палка в руках тут что происходит и снова попытки Лили были бесполезны только мать наследница могла открыть шкаф шкаф был заперт, как обычно окей так, подожди Модель орла. Изображения животных были запрещены для Лили. мать Этис разрешила ей вывешивать только крестики. А, вышивать только крестики и линии. Но Лили даже не удалось. Так, это мы знаем. Она нужна мне в качестве модели. А ты кто? Б -б -б Биргит какая-то. Биргит была любимой ученицей матери настоятельницы Наверное, она была самым счастливым ребенком в мире. Даже не пытайся отвлекать меня, Лили. В отличие от тебя, у меня есть чувство долга. Ты не станешь любимой самотерной недостателем, если будешь стоять как дура весь день. Я про тебя. Я тружусь после лица, чтобы получить все почести этого звания. Единственное, что мне не хватает на пути к идеалу, это золотого значка девочки-скаута. Поэтому я работаю в свободное время, чтобы моя вышивка была идеальна. Мать наследственница обожает вышивку, потому что животные несут в себе важные ценности. Но ты в этом ничего не понимаешь. У тебя никогда не получалось вышивать. И вообще ничего не получалось. Ах, ты сучка злая. О, значок скаута. Отсутствующий... Чего? Откуда у меня это? А, а, а, это у нее животные. Uh. Давай уже к делу, а? Тебе явно не хватает парочки важных наставлений в плане ценности. Ты ничему не научилась, глядя на мою вышивку, получившую столько наград? Каждое животное символизирует черту характера. Медведи символизирует силу, а олени — храбрость. Бывают и негативные черты, конечно. Например, дикобраз медленный и сонный. Поэтому на наших флагах нет дикобразов. Но может он есть в твоем семейном гербе? Ах ты ж, сучка злая. Так, вышивка. Если тебе интересно, что я тут делаю, это называется вышивание. Знаю, это не твой конек. Иначе мать-настоятельница не запретила бы тебе вышивать Какая жалость Я знаю, как тебе нравилось вышивать Лили пришлось признать, что Бергит Бир... была права Ее работающая подруга была куда более талантливая Работящая Но это был не повод желать ей заразиться неизлечимой болезнью Не даже болезнью с гнилой сыпью Не болезнью, при которой легкие выворачивают наизнанку от кашля Действительно, вообще не повод Мать-настоятельница Со своими проблемами, дик-мать-настоятельница Я пока что не ее заместительница Может, я и стану, когда получу все возможные награды Я уже и так ее любимица Вот зазнавшаяся сестеру, вот есть такие вот, сучки Тихо ты Мне только что пришла идея, что вышли на последний флаги для столовой ну вот, я уже забыла, спасибо Как всегда, молодец, Лили Если хочешь помочь, спроси мать-настоятельница о подходящем животном Я уже закончила все свои узоры И запомню, в это время мать-настоятельница всегда в столовой пьет успокаивающий чай Так что не ходи в ее кабинет, нам запрещено входить туда без спроса И поторопись, от этого зависят мои оценки так, значит, зайти в кабинет мать-настоятельницы настоятельницы, без ее разрешения. Запомнили. Хватит меня отвлекать. Из-за тебя я никогда не получу последнюю награду. Золотой значок девочки-скаута на ленте. О, да. Хорошо. Так, тут у нас больше ничего, да? А мы можем ей это вот морскую свинку дать это еще что такое Животные для узора no, таких моделей животных не бывает они должны стоять на подставке you know? ты что вообще ничего не знаешь мне что морскую свинку на подставку поставить бедная морская свинка она и так натерпелась Ей в банку блин живую посадили насколько я понимаю законсервировали Так, ладно, мы тут, в принципе, там дальше некуда идти. В кладовую. Так, там мы только что были. В служебное помещение мы вылезаем вот здесь. Вот, мы ну пошли в холл. Так, а что мы можем сделать? Так, спуститься к пацанам. Что это было? Или это не у меня было? Так, пойдемте наверх. Наверху мы еще не были. Хо-хо-хо-хо-хо. Злая маска. У каждой маски было две дырочки для винтиков. Даже пальцы лили не могли в них пролезть. Висю Весу... А. Вздыхай. Маска была плотно прикручена к стене. Но значило ли это, что ее нельзя было брать? Нет. Это значило, что надо найти инструменты. Что-то маленькое, чтобы разгрутить винтики. О, oh, oh, какая Lily удача, у Лили отлегло от сердца. Вот здесь тут еще веселая маска и грустная маска, окей, тут... О, oh, крепление канделяпра, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давно хотели покататься. We... <связывая> Лили не могла открутить болт голыми руками. Ей нужен был другой tool. инструмент. Давай-ка посмотрим, что у нас есть, у нас есть отбойный молоток. Это точно был не идеальный инструмент, чтобы открутить болт И пока у Лили не было достаточно веской причины, она не хотела рисковать Ладно Хорошо Блин Я хочу уже воспользоваться этим отбойным молотком И кажется Хотя их хер его знает. там на... Наверное... Смертельная белладонна. Это мы можем в успокаивающий чай подложить. Кстати, мать лица запретила Лили есть ягоды смертельной Беладонны. Но никто не запрещал ей брать их. Действительно, забираем. Та-та-та. Кабинет, вот, тут кабинет матери настоящее. Тут, тут мы можем что-то повесить, кстати. А, крючок. Да, Лилии доходили слухи, что не послушают детей вешают на этот крюк. В остальное время мать настоятельница вешала на него свой чайник. Кстати. Кстати, тут еще, наверное, дровишки какие то нужны, да? Так. Кажется, на стене был какой-то кронштейн. Но Лили не могла разглядеть без света. Ну, пойдемте в кабинет. Кухонный лифт, растение в горшке, штырек. Что это тут? Я сначала же на гвоздь была нанизана записка. «Дорогой, зачеркнуто, мистер Симмельбах, должна признать, я удивлена тому, как вы выполнили мою просьбу прислать питомца для моих учеников». «Я имела в виду настоящие животные, то, которое символизировал бы важные ценности, например, пуму или питона, но морская свинка, которую вы прислали, бесполезна». «Я заспиртовала ее, чтобы сохранить для расчленения на уроке биологии». Прислите меня нормальное животные немедленно, иначе не нашему сотрудничеству конец. Никаких пожеланий. Мать настоятельница Игнц. Подождите, так это она застрятовала несчастную, блин, ла, мужскую свинку. Картина, кстати. Чего это? Ого! У нее прорези вместо глаз, то есть это можно следить. Лампи. Лампи был голый, или устал, bored, или скучал. У него всегда было сложно сказать. Миска, миска Лампи была красиво украшена. Наверное, жизнь питомца матери стоятельница была чудесна. Так, ну пошли так. Ну, про растения мы уже видели. Лили У Лили, Лили было, было общее понятие того, что ты достаешь еду и кладешь на грязные тарелки, когда поешь. А, ну типа понимание как-то. Понятие того, как работал кухонный... А, общее понятие, раб как работал кухонный лифт. Так, ну тут ничего больше, да? Подожди, что? А, это штурек. Никакие книжки. Ну, больше ничего тут. Надо как-то попасть в столовую. А я смогу эту херню? <laughs> я еще пытаюсь да, применить отбойный молоток. Кажется, kind of на стене был какой-то кронштейн. Но Лили не могла continue. разглядеть без света. Ладно, поняла. Тоже нет. Не работает, блин. Ну а... На лестничную площадку. Окей. А тут можно в окно высунуться куда-нибудь? Нет, тут ни никак никуда. Тут маски, которые нужно снять. Тут нужна, видимо, заколка, чтобы их поснимать. Пацанов отсюда не согнать. А что, если мы им это предложим шарики? Будут шарики? Эй, кто это у нас тут? Странная лили. Как прошло матери настоятельница? Отстань от нее. Только если она признает, что все проблемы из-за нее. Мама, мы, мы получили. Я, я считаю, точно, Мемфис! Еще нам нельзя играть. Я просто хочу узнать, почему. Хватит с ней. Ты же не думаешь, что это все из-за паиньки Лили? Она недостаточно крута для этого Точно, она такая хорошая девочка Она подлетает, убирается, готовит Просто отвратительно и опасно, потому что это вечно кончается катастрофой Разве не так, Лили? С тех пор, как ты появилась в школе, у нас один несчастный случай за другим Я боюсь вылезать из кровати Но все, это не твоя вина, так? Ты ведь делаешь то, что тебе говорят. Уверен, ты даже сейчас идешь под делом матерницы-настоятельницы. Посмотрим, что у тебя тут. Шонь! Ага, так и знал! Рецепт от матери-настоятельницы. Ну, думаю, я пока оставлю его у себя. Посмотрим, как настоятельству понравится ждать еду. И, time, и в этот раз нашей Лили придется выкручиваться самой. <laughs> <laughs> go, Пойдем, ребята. Вали. Ты не исправим. То есть там, типа, реальный хулиган. С ним, в принципе, вполне себе нормальный, адекватный парень. Относительно, если он общается с этим. <laughs> ну, по-хорошему-то. И какой-то это секун. Так, у нас тут еще открылись, бляха, муха, дофига всего. Так, ну, а, а, колодцу, господи, несчастный колодцу часовню. Ну, пойдемте в столовую, сходим, прогуляемся. Так, вот у нас тут медведь, орел, и еще одну вышивку нужно повесить. Тут как раз готовит вот это вот барнет, или как бернет, или как ее там. Так, мать-настоятельница. Пила успокаивающий чай. Может, ей стоило попробовать другую марку? Да почему тут остается? Покорми кошку. Только не говори, gonna что уже все готово. Uh -huh. Нет, так я и думала. I Мне уже надоело постоянно напоминать вам детям об основных добродетелях. Посмотри на флаги на стене. Они отображают все важные virtues. ценности. Превосходство, сила и самокон самоконтроль. Um, э, я и сама знаю, что самоконтроль, то нет. нет. Думаешь, если все, иди. Мне надо попить успокаивающий чай. Если будешь в классной комнате, напомни бир Биржит поторопиться с вышиванием. Если сегодня узор с самоконтролем не будет готов, тем вам не поздоровится. Так, кокосы. Сегодня кокосы были тих тихими, но это было не важно. К этому моменту Лиди уже знала достаточно о сушенных, о кокосы были тихими, если чё. О сушеных you know головах. Я могу взять? Опа! Кокос. Яблоки. Лили любила яблоки. Healthy, они были полезными, иногда в них были At червяки. Listened, По крайней мере, они слушали... Что? так быстро-то? И слушали, talked. когда с ними говорили. Взяли. Так. Дорис. Как раз та самая кухарка. Лили нравилась Дорис. ее чувства были взаимны. Да чего уставилась на меня, глупая негодейка! Она была чертов, чёрствой снаружи, но мягкой внутри. Если будем стоять я тебе шею сверну. По крайней мере, она любила тебя. О, как я ненавижу детей, чтобы вы сейчас сдохли, от <реш> не считая и Дорис была лучшей подругой Лили. Что это было? Ты мелкая гадкая личинка. Терпеть не могу, когда люди болтают у меня за спиной. Нынешняя молодежь наглее, с каждым днем. Еще бы, Ведь по телевизору показывают только насилие. Если бы я могла, всем вам голову подкручивала, подкручивала бы. Где мои банки с маринадами? Мне нужно размять пальцы. Иначе случится что-то ужасное. Явтичка латить. О, банки? Я могу ей, кстати, дать банку? Uh, ща, подожди. Подожди, подожди. На, разминай. Я сыта по Разве я не сказала тебе уже тысячи раз? Поместайся. Ну, погоди, я... Можно мне банку? Мне нужно успокоить пальцы. Спасибо. Спасибо. Чуть не сорвалась. Теперь забирай свои шмотки, проваливай. Живо! Не стоит бродить по столовой приятной пищи. Могут случиться всякие несчастные случаи, и у меня есть алиби для каждого из них. Красота, да голых! Прежде чем за столом попросишь еду, я уже несколько часов не держал в руках банку. От этого я всегда становлюсь немного дерганной. Мои руки начинают все ломать. Детские ноги! Детские руки! Я просто себя не контролирую! Господи, опасная женщина! Что ты еще? Мне что, с помощью кукол тебе объяснить? Обед давно кончился! Сегодня я буду готовить только еду для матери достоятельницы ее кошки! Точно, приготовила бы, но мой нож пропал. К тому же, печка в подвале погасла, так что я все равно не могу ничего приготовить. Хотела же всего, что мать на хотела захотела прислать мне рецепт. У тебя его с собой нет, случайно? Был. Нет рецепта. Рецепта нет? Ага, тогда тебе нечего тут делать. Печка не зажжена. Ага. Ой, забыть ты про рецепт. Пока печка в подвале не зажжена, я не смогу ничего. Да, это было. Ну и про нож. Он сказал, что ее нож пропал. Ну-ка. И не пытайся, я все равно не смогу ничего приготовить без зажа. А, когда я доберусь до ребенка, который растащил мой нож. Он поразится, сколько всего можно сделать с ножом. Красота! Красотка просто. А. Че, Дорис? Что такое? Почему она меня так уставила? Что ты вообще забыл тут в такое время? Я знаю, что я тут делаю. Мой тюремный приговор был заменен 10 годами общественных работ вследствие невменяемости. Прекрасно. Бла-бла-бла. Ты правда хочешь это слушать? Ага, я, кстати, тоже не хотела. А раз уж она не задает лишних вопросов... Тогда волим. Мы поняли, поняли, поняли, принято. Господи, какая она криклявая-то. А. То есть, ей срок заменили десятью годами отработки здесь, вследствие невменяемости. Чувак, тут труп, как бы тебя ничего не смущает. Шони был гадким. Сначала он украл рецепт Лили, а теперь поджигал паутины возле колодца. И все же Лили не считала, что он заслужил, чтобы пауки откладывали яйца в его глазницы по ночам. У хороших детей не было таких мыслей, действительно. У -у -у -у. Смотрите, как кто пришел с своим рецептом. Неужели это наша маленькая Пайка Лили? Лучше проваливать, пока я не связал тебе шнурки. Или что похуже. Отдай рецепт. О, а ты очень. Хочешь забрать свой рецепт, да? Ну, я этого не знала. Дай мне минутку, чтобы я привязала на него бантик. Ого! Лили была тронта. Она так редко получала подарки. Ты совсем глупая, да? Проваливай, Лили. Или мне придется начать обзываться? Ха-ха-ха! Да, я настоящий злодей. Смирись, ты недостаточно крута, чтобы предъявлять тут требования. Да, not bad. Так, запрет, злой, постоять за себя. А ты можешь ебнуть? Ну-ка. Так, так, так. Что это у нас тут? Ты решил постоять за себя. Посмотри на себя, Лили, с бантиком и котичками. Ты что, думаешь, что можешь справиться с плохим парнем вроде меня? Я играл со спичками задолго до того, как ты произнесла свою первую молитву. Как тебя вообще можно воспринимать всерьез? Ты умеешь разгрызать вишневые косточки? Или охотиться на воробьев с рогаткой? Смирись, ты никогда не будешь так же крута, как я. И это значит, что ты не получишь свой рецепт. Так, ну она постояла за тебя такая. Так, запрет. Скажи, как ты вообще отважилась прийти сюда? Ты же знаешь, что нам больше нельзя играть в саду. Или тебя послала мать-настоятельница? Можешь передать свои любимые настоятельства, чтобы мне плевать на ее глупые правила. <связь> Спорим, ты слишком боишься. Echo, боишься right? своей тени, да? И be. правильно. Потому что однажды, когда ты меньше всего ожидаешь, knows, ты повернешься red. и увидишь, see, что, что кто-то украл твое молоко. <laughs> <laughs> Чего? Какое молоко? Алло, брат, ты о чем? Ты злой. Книг? Что? Теперь ты плачешь. Гадкий мальчишка снова тебя обидел. Ага. Uh -huh. <laughs> Ну ты, пулакса. плакса. Ну ладно, тут уже, в принципе, все. Сидит один там, грустит. Дверь в подвал открыта. Ну что, дошел бы. Да? Э, чувак, ты что там сидишь? Мемфис стряжся свой... всем телом. Неудивительно, печка погасла. Ты что тут сидишь? А? Быстро, закрой дверь, пока меня никто не увидел. Это последнее безопасное место во всей школе. И я хочу, чтобы оно осталось таким. Опасность? Даже не пытайся меня отговорить. Я останусь тут. Наружу куда опаснее. Лили понятия не имела, о чем говорил Мемфис. Но он всегда был дерганый. Печка. Но... Тебя кто-нибудь услышит. И тогда они отнимут у меня мое убежище. А если они отнимут мое убежище, я точно буду следующим. Печка, самое безопасное место во всей школе. У нее прочная стальная оболочка, и внутренние стены из титана, покрытые свинцом. Я тут даже бомбардировку переживу. Э, рецепт. Теперь провалив, пока меня никто не нашел. Если ищешь рецепт, говори, что Он его прибрал. Пени. Мои дни сочтены. Ну ладно, давай закроем ему эту печку. Стой, куда пошла? Ну-ка, стой. Лили отлично ладила с поварикой Дорис. Поэтому он так. А, это мы знали. А мы можем как-то это включить печку? А? Понято. Закройся. Интересно, а как включается печка? Так, ну идем дальше нам надо нам короче в любом случае нам нужно врубить печку а, нам нужно еще найти нож сейчас а, все локации обновились по идее да детонатор прекрасно до да чего же прекрасно мигал детонатор на работающий авиабомби пипец Настоящий сундук сокровища. Ну, было сложно сказать, но у Лили просто не было слов. Мы можем туда что-то положить? Это мы посмотреть можем тоже, только посмотреть. Качели мы, кстати. Не будешь качаться? Нет. Нет, не будет. Не будет, вообще не будет. Все, понято, принято, пошли. Мы вообще хоть что-нибудь можем тут сделать? Ну мы даст... А, нам нужно еще несчастного на палку насадить. Морскую свинку. Подожди. Ничего не знала о чудесном мигающем приборе. Это было не животное, по крайней мере, она такого не знала. А, хорошо, то есть это... А, кокос? Хорошо, не трогаем тогда ничего. Проходим дальше. Мы еще в часовне не были, по идее, да? Так, этот нам ничего не даст. А что, если я ему вот эту вот штуку Шани дам? Ну, что он мне был заинтересован? Зря! Зря! Зря! Мы, кстати, можем... Подожди, банка с чем? С банка со спиртом. Будешь? Шани в смысле? Это же Кулика. Ну, конечно, должен быть заинтересован спиртом. Ладно, пошли дальше Я пока не очень понимаю, что делать Так Наш этот доктор пошел в часовню как раз-таки Что такое? Куда делся гера В часовне не было черного хода Это какой-то Фрэнк Фрэнк был очень занят каменными табличками Пойдем поболтаем Погоди, wait, wait, погоди, wait. погоди. Нет. Ничего. Мне показалось, что я услышал резонанс на эхо в полу. А если в полу есть эхо, значит где-то поблизости полое место. Склеп или тайный зал с бассейном Для тамплиеров с очень хиповыми прическами Что? Твой вопрос вполне понятен Что тамплиеры станут делать с бассейном? Это очередная из бесчисленных тайн, что окружает тамплиеров Откуда они взялись? Куда они пропали? Получили ли э, они групповую скидку на что-то там? И кто был их парикмахером? Если один ответ на все эти вопросы Великий церковный заговор. И мы можем быть уверены, что улики зарыты под этим каменными плитами. Жаль, у меня нет инструмента, чтобы раскопать их. Хм, то есть найти. Так ты видел этого, Герта? Тихо, секунду. Oh, great. Ну, отлично. Если if if только что, чтобы обвал подземным склеп темплиеров, я его пропустил. Как прикажешь мне раскапывать церковные заговоры, если меня вечно прервать, а? Раскрывать. Постоянный поток людей, которые идут, исповедаться, действует мне на нервы. Но по сравнению с тобой, они тихие, как церковные мыши. Понятия не имею, кто они. Они заходят в исповедальную и выходят, только так, когда становится слишком шумно. Но все это закончится, когда у меня появится подходящий инструмент для раскопок. У меня есть! Сейчас я его тебе дам. Подожди, только сначала ты со мной поболтаешь. А, церковный заговор. Извини, но Лили, мне не сейчас не до светских бесед. Меня интересуют только церковные заговоры. Вот о них можно много говорить, но, к сожалению, они держатся в секрете. И без подходящего инструмента я не смогу раскрыть секрет. Так что либо иди и достань мне инструмент, либо просто уходи. Меня это устроит. А плиты на полу? Ты разрушаешь святую люминесценцию каменных плит. А если их люминесценция будет разрушена, они не раскроют нам свои, свои секреты. Да, свой секрет. Но у них точно есть какой-то секрет. Я везде узнаю символы темплиеров. А где были темплиеры, там рядом должен быть хлеб с подробностями церковных заговоров. Вот бы у меня был инструмент, чтобы вдох. Так... Тогда мне нужно будет понять, какую плиту сверлить, чтобы обнаружить церковный заговор, если у него есть шея. Потому что бывает заговор с и без. Или была впечатлена, все, что сказал Фрэнк, имело смысл. Что-то этому как-то хорошо, вот этому чуваку. Так, ладно, у меня есть инструмент. На! Крест выглядел очень... Бердебле! Иначе моя пове... настоящая повесит Лили на кресте, прямо как на картинках. Хорошо, нет, вот Фрэнку. А, очень хорошо! Именно то, что нужно! Теперь знать бы, где сверлить. Но это знание наверняка давно потеряно. Никто не может быть настолько старым, чтобы помнить эпоху тамблеров. Иначе я бы уже давно схватил этот церковный заговор за шею. А, неважно. Просто начну. О! Проклятие! Как можно работать со всем этим шумом? Эй! Эй! Фрэн! Фрэн! О, так да черту все. И пошел. Чувак, тебя пришибет крестом. Крест качался туда-сюда, словно танцевал. Лили на подумала, не стоит ли сказать об этом Фрэнку. Но он слишком увлеченно сверлил какое-то крепление. Ну-ка, войти в исповедальню. Лили проводила много времени в исповедальне. Только она знала, что она бубнила долгими часами. По крайней мере, с тех пор, как отец, исповедавший ее, умер от сердечного приступа проклятие как можно работать со всем этим шумом эй френд френд а так черт же все а то есть мы должны выйти оттуда туда зайти когда этот чувак там будет мы больше ничего тут сделать не можем да дверь исповедания ну ка комната наблюдения это было железное доказательство герриц шпионил на мать настоятельницу Ладно, закрываем, уходим. Я так вот чувствую, его сейчас пришибят крестом. Эй, еще пока свернут, еще пока жив. Это радует. Сколько времени прошло? Пора заканчивать потихонечку. Так... Что у нас? Детонатор у нас куча куча всякого. И что с ним делать, я еще пока не особо хорошо понимаю. Мы вроде бы везде походили. Ну что ж, разберемся. Ой, это да она так ходит. С таким странным звуком. Картина. А Лили всегда нравилась большая картина в холле. На ней был изображен стол после большого, опф, большого обеда с мужчиной в центре, который что-то там Лили посмеялась над мыслью о том, что он съест его сам, сколько бы остальные его не умерли. Подожди. Чего? Большая картина в коле, стол после большого обеда с мужчиной в центре, который нашел последнее печенье. А, Лили бы смеялась от мысли о том, что он съест его сам, сколько бы остальные его не умоляли. Вон он что. У него в руках печенюшка, он. Так. Сейчас давайте мы к этой самой сходим. Так, с этими пока ничего. Кэдни. And, ну как, есть прогресс? Это чё, доктор Марсель какой-то? Ну давайте это сейчас зачтем. Все. Oh, cool. so Круто, значит ты работала над поражением звука. Расскажешь об этом okay. позже, ладно? First, Сначала Garrett. надо избавиться от Гэрета. Sure, уверена, он шпионит и для настоятельницы. Так, ну, это мы уже до да, определения. Часовник. Uh... Прежде чем ты что-то скажешь, послушай меня. Думаю, гарри ты есть убежище в часовне. Час. <связать> ага, что-то вроде комнаты прослушивания в И это доказывает и всегда, что он шпион, а не и Но есть, прошли. Вопрос <связать> в том, сможем ли мы использовать <связать> это знание против него. <связать> У Лили появилась идея. Она запрет Герета в его тайной комнате. Я не терпелась рассказать об этом своей лучшей подруге. Погоди, я знаю, что если мы запрем гараж в его комнате прослушивания, а притворись, что ты хочешь исповедаться, и когда он зайдет в свое. Э, то сам логово, запри его. О, они печальствовали. Тебе наверняка придет хорошая идея в следующий раз. Ты сейчас давай за работу. Это мой план, так что ты приведешь его в действие. Это чё? Эдна, извини, что не могу помочь тебе Я не могу рисковать, иначе доктор Марсель найдет меня Ты знаешь, что о нем говорят Это все правда Кроме истории с орангутанком Ее я придумала Какая прелесть, зато честно Доктор Марсель Не так громко, у доктора Марселя повсюду уши если прислушаться, можно услышать, как раз, развиваются на витру его ушные волосы. С этим типом шутки плохи, но ты знаешь слухи. Так что остерегайся его. Он злой. Злой. Шум. Погоди-ка, что это? Ты тоже слышишь эти звуки? Кажется, кто-то сверлит в часовне. Наверное, это Фрэнк снова ищет улики церковного заговора. Черт, он может сорвать наши планы. Если Гаррет не сможет подслушивать за тобой, то мы не запрем его в его убежище. Надо придумать, как избавиться от Фрэнка. Ты случайно не нашла планы моей машины времени? Они все равно еще не закончены. А какого размера микроволновка в школьной столовой? Забудь, это не сработает. А все остальные мои идеи слишком сложные. У нас нет на них времени. Думаю, самый простой способ это помочь ему в его поиске. Как только Фрэнк найдет то, что ищет, он перестанет сверлить. Ну и все, давайте тогда на этом закончим у нас. Кстати, детонатор подкинем ему. Ну-ка пойдем, быстро сейчас, быстро дойдем, дадим ему детонатор, скажем на! Взрывайки, ебени, фени, все это говно. А чё нет? Серьезно? Пойдемте сейчас вот детонатор ему дадим. Давай, давай, в часовню. Подкинем ему штучку. Слушай, на. Это лучше. Это еще для чего? Если правда хочешь помочь, то расшифруй символы на кам каменных табличках. Кажется, я сверлю не сверлю там, где надо. Ты не знаешь никого, кто, -то кто -то разбирается в истории? А, знаю. Пожалуйста, не ходи по плитам, ладно? Ты мешаешь моему исследованию? Короче, план какой? Мы идем к этому старичку, потому что он висел как раз в истории, как раз мы можем его помучить по поводу этих самых, блядь, кого он там считает? по поводу расшифровки этих плит. Вот. Я думаю, мы в принципе можем все узнать и как раз заставить его перестать сверлить. Господи, это крес шатается, пипец. И как только он разгадает тайну тамплиеров, его этот крест, я так думаю, и прихлопнет. Но это чисто моя догадка, я не помню, что тут вообще должно происходить. Я в эту игру играл очень давно, игрушка, блин, 12 -го года. Я, по-моему, год попозже начала в нее играть, то есть это, простите, лет 10 назад было. Ну вот, а так все. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока!